Всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре пульт дистанционного управления презентациями с лазерной указкой. То есть, поставляется вот в таком варианте, в пакете, инструкция по эксплуатации, ну и сам пульт. Давайте посмотрим, что находится внутри. То есть сам пакет. Дальше инструкция по эксплуатации. На английском языке только. Так, основные характеристики. То есть это с Wi-Fi модулем. Есть передатчик и приемник. Радиус действия от источника 10 метров. Ну а сама лазерная указка, дальнобойность ее до 100 метров. То есть здесь приводятся характеристики, принцип работы. такая вот инструкция. Так, ну сам пульт выполнен из черного материала. Есть тут э 4 основные кнопки. Лазерная указка, дальше для в пауэрпойнте страница назад, страница вперед. Дальше здесь черный и демонстрационный экран, а здесь это режим презентации, либо режим редактирования. То есть выход обратно в PowerPoint. То есть, либо показывать слайды, либо выйти режим редактирования так дальше здесь сбоку есть кнопка включения чтобы батарейка не разряжалась со временем но ну и есть кнопка для связи пульта с приемником так внутри у нас идет сам приемник, то есть вставляется в usb разъем поддерживает все форматы от первого до третьего формата то есть можно подключать wi-fi модуль Ну и он является передатчиком и приемником wi-fi сигнала так и внутри располагается мизинчиковая батарейка типа 3а а для того чтобы этот пульт заработал, так, вот у меня есть батарейка, то есть минус в ту сторону, ну соответственно в эту сторону. Так, вот мы установили батарейку, то есть включаем, то есть лазер, на указка. Дальнобойность 100 метров. Так, ну и подключение к компьютеру непосредственно передатчика приемника. То есть активизирует другие кнопки. Да, и еще. То есть данный пульт работает не только с PowerPoint. Причем он с PowerPoint работает именно в этих... С использованием по максимуму четырех кнопок. А если это у вас, например, Word, либо PDF какой-то формат, то здесь можно использовать только вот эти две кнопки, ну там, перелистывание либо части страниц, либо страницы. В зависимости от того, как у вас масштаб отрегулирован. Так, вот вот такой пульт для презентации. Ну и давайте его проверим конкретно на компьютере, ноутбуке. Как он себя ведет так включаем передатчик приемник USB разъем то есть вот он заработал так у нас открыт powerpoint так вот у нас пульт то есть вот вы вошли в режим презентации при помощи кнопки. Обратно вышли, обратно вошли, так, нажимая право, правую клавишу, листаем страницы презентации, так, ну а нажимаем левую, возвращаемся на начало. Вот мы например, вернулись на начало. Вперед-назад. Так дальше, как я говорил, что переходим в режим редактирования. Переходим в режим презентации. Ну и если вам нужен черный экран, нажимаем верхнюю кнопку. То есть выход из черного экрана. Опять нажимаем То есть вот такой вот пульт управления презентациями. Достаточно компактный. Лежит в руке прекрасно. Чем-то напоминает отдаленно кобру. То есть вот такой вот пульт управления, при помощи которого, то есть, ну и работает лазерная указка. То есть в время демонстрации, то есть вы можете показывать. На слайды на что захотите заострить ваше внимание так ну и вот такой вот пульт удобно лежит в руках в руке для того чтобы использовать по прямому назначению есть, есть отключение чтобы экономить батарейки и лишний раз не расходовать вот такой вот пульт дистанционного управления презентациями. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно? То есть мы рассмотрели обзорчик пульта, проверили его работоспособность. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. До свидания.